годом друзья я хочу вас поздравить анекдотом кай и герда Кая утащила снежная королева в ей свой снежный замок герда его бегала искала через снега через луга через поля долго долго она искала его и вот наконец-то нашла в замке снежной королевы приходит кай сидит на троне ледяном с каменным лицом перед ним 4 кубика лежит и Герда говорит, «Кай, Кай, пойдем домой, ведь дома бабушка пирожков нажарит, чайку заварим, так хорошо будет, Новый год встретим, елку нарядим». А он ей отвечает, «Герда, вот видишь, передо мной 4 кубика с буквой «Ж», «О», «П» и «А». И я должен из этих 4 кубиков составить слово «счастье». Так вот, 2020 год со всеми нашими желаниями, возможностями, к сожалению, периодически складывал вместо слова «счастье» Вот это вот слово из четырех букв. Я желаю, чтобы в 2021 году вы получали исключительно 7 кубиков для составления слова «счастье». И, конечно же, среди них, чтобы не было буквы «Ж». Желаю вам всего самого наилучшего и светлого. Переходите за подарками по ссылке в шапке профиля или под этим видео.